Добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Вавилонская пчела – один из последних англоязычных сатирических сайтов, оставшихся в интернете. И нет, мы не считаем Daily Best или журнал Атлантик ни один из которых не заставляет людей специально смеяться. Вавилонская пчела, напротив, намеренно забавна, и она преуспевает в основном потому, что она острая и честная. В марте этого года сайт опубликовал статью с заголовком «Человек года вавилонской пчелы Рэйчел Левин». Статья была забавной, потому что в ней указывалось, что Рэйчел Левин – это он сам. Довольно Забавно. Вот перед вами мужчина, одетый как женщина, в гриме и фиолетовых очках, одетый в нечто вроде адмиральской формы, притворяющийся помощником министра здравоохранения, когда он сам выглядит как кандидат на неминуемый сердечный приступ. Значит, весь отряд – это бунт. Это похоже на костюм на Хэллоуин, придуманный каким-то умным пьяным студентом колледжа. В этом году я выступлю в роли адмирала здравоохранения трансвестита с ожирением. Выборы смеялись, если бы увидели его на вечеринке, но администрация Байдена не может позволить вам смеяться над Рэйчел Левин или над Карин Жан-Пьер или над Камалой Харис, или над любыми другими откровенно абсурдными фигурами, которые притворяются, что управляют нашей страной. Или, если уж на то пошло, на самого Байдена, который, как вам почему-то говорят, получил 81 миллион голосов, несмотря на то, что он дряхлый и редко выходит на улицу. Все это довольно забавно, когда вы думаете об этом, но вы не можете смеяться. И вы не можете смеяться, потому что юмор – это самая разрушительная вещь. Как только вы начнете замечать чистую веселую нелепость ответственных людей, у вас может быть гораздо меньше шансов подчиниться им. Поэтому абсолютно жизненно важно, чтобы кто-нибудь силой стер эту ухмылку с вашего лица, если это необходимо. Поэтому Твиттер немедленно запретил пчелу Вавилона со своего сайта за преступление, заключающееся в высмеивании Рэйчел Левин. Значит, вы слышали эту историю. Вы слышали и другие подобные истории. Но вот что интересно в этой истории, Илон Маск, где бы он ни был в то время, заметил, что это происходит, и он был потрясен. Он не был потрясен, потому что он идеологический консерватор. Маск, самый богатый человек в мире, и он не стал таким, будучи правым политическим активистом. Он деловой человек. В той мере, в какой Маск занимается политикой, они кажутся традиционными, либеральными, ориентированными на гражданские свободы. Но запрет комедийного сайта за издевательство над кем-то, находящимся у власти, показался Илону Маску тоталитарным. Поэтому Маск позвонил главе «Вавилонского зверя с эту Дилану» и сказал ему, что ему, возможно, придется купить твиттер. И он не шутил. Вчера, после нескольких месяцев юридической драмы, Маск сделал это. Птица освобождены. Написал он в своем твиттере. Затем он уволил нескольких топ-менеджеров компании, включая ее генерального директора Праго Огарвал. В течение нескольких часов он пообещал позволить людям смеяться в интернете, если они захотят, чтобы люди, которые были исключены из нашей публичной беседы, высказались о группах комментаторов группы в Твиттере, в число которых предположительно входил Дональд Трамп, бывший президент Project Veritas, группа журналистов Алекс Джонс и многие тысячи других другие. Тогда Маск пообещал сделать алгоритм Твиттер прозрачным. Что именно представляет собой алгоритм Твиттер? У нас нет никакого реального представления, потому что никто его не видел. Мы это сделаем. Сейчас же. Твиттер больше не будет публичной компанией. Это будет частная компания. И Маск сказал, что покажет нам, как именно это работает. По-видимому, алгоритм эффективно существовал для того, чтобы подвергать цензуре консерваторов на основе их политических взглядов. Так что теперь в один прекрасный день людям, которые не могли говорить, будет разрешено высказаться. Игровое поле будет прозрачным, что является необходимым условием справедливости. И если вы хотите посмеяться в социальных сетях, вы можете это сделать. Похоже, сегодня важный день. Это хорошая новость. И если бы ваша работа состояла в том, чтобы защищать свободу прессы, а это работа журналистов – защищать свободу прессы, потому что они полагаются на нее. Можно было бы подумать, что вы были бы очень взволнованы этим, но они не взволнованы. Вместо этого журналисты впадают в панику из-за такого развития событий. Наблюдайте. Я думаю, что он придурок. Я думаю, что он бесцеремонен. Я думаю, что есть что-то опасное, когда самый богатый парень в мире контролирует одну из самых важных политических социальных платформ в мире. Я думаю, что как парень, который управлял бизнесом, приходить в бизнес и увольнять людей еще до того, как вы с ними сядете, просто проявление бесцеремонного безрассудства. Он напоминает мне злодея из фильма о Бонде. Как я уже сказал, когда самый богатый парень в мире покупает платформу для социальных сетей, это просто нехорошее уравнение. Я думаю, что он опасный парень. Страшно, когда богатые люди владеют медиакомпанией говорит Донни Дойч, который унаследовал медиакомпанию от своего собственного богатого отца. Но он не это имеет в виду. Здесь нет никакого принципа. Знаете, что означает МСНПК? Откуда вы это знаете? Ведь они жалуются не на, скажем, корпоративных владельцев МСНПК, а на владельцев миллиардеров Камкаст. Они не расстроены тем фактом, что Джефф Безос, вероятно, второй по богатству человек в мире, владеет правительственной газетой в родном городе Вашингтон-Пост. Газета Вашингтон-Пост, принадлежащая другому миллиардеру, только что опубликовала твит, в котором рассказывается пользователям, как они могут сокрушить твиттер теперь, когда им владеет Илон Маск. Цитата. «Если вы сделаете только одно, в посте написано, заблокируйте настройки своей рекламы в твиттер. Заморите их голодом». Репортеры Вашингтон-Пост тоже в панике из-за того, что свобода слова может вернуться в Твиттер. У Тейлор Лоренс, одного из их самых известных и совершенно нелепых репортеров, была особенно грубая ночная цитата. «Сегодня вечером на сайте словно открылись врата ада», — написала она. «Врата ада. Люди в средствах массовой информации, как вы, возможно, заметили, проводят всю свою жизнь в интернете». «Нет, врата ада открываются, когда у нас заканчивается дизельное топливо, авиакомпании не работают, и люди замерзают насмерть». «Врата ада не открываются, когда люди говорят то, что они хотят» в социальных сетях. Извините, взгляните на ситуацию с другой стороны, дорогая. Но ни у кого из них нет перспективы. Это печально, ответил Фрэнк Шоу, который работает руководителем отдела коммуникации в Microsoft. Лоренс была расстроена, потому что она зарабатывает на жизнь тем, что порочит людей, а затем преследует их лично. Но до вчерашнего вечера Твиттер защищал ее и многих таких журналистов, как она, от какой бы то ни было критики. Здесь была Виджая Гадди, главный цензор Твиттера, Главный юрист, объяснявшая, почему Твиттер запрещает любого, кто издевается над журналистами. Потому что издеваться над журналистами опасно. Смотрите. Мы пытались понять контекст происходящего и принять меры в связи с этим. Потому что, опять же, я не знаю, Джо, были ли вы когда-нибудь объектом свалки собак в Твиттере. Но это не особенно весело, когда тысячи или сотни людей пишут вам в Твиттере и говорят что-то. И это можно рассматривать как форму преследования. Речь идет не об отдельном Твитте, а об объеме вещей на которые они направлены, я понимаю. И поэтому в этом конкретном случае мы вынесли решение. И это решение – удалить твиты, которые отвечали непосредственно этим журналистам, которые говорили «учитесь кодировать». Даже если у них не было желания причинить вред конкретно им из-за того, что мы рассматривали как скоординированную попытку преследования они. Посмотрите, как это работает. Итак, когда вы журналист, вы можете разрушать жизни людей в этой стране от имени политической партии. Вы можете полностью сокрушить их, уволить с работы, подвергнуть нападкам до такой степени, что они буквально потеряют опеку над своими детьми. То, что произошло, происходит и сейчас. Кстати, вы можете делать все, что хотите, если вы журналист, но если кто-то критикует вас, он должен быть закрыт, потому что его критика – это насилие. В данном случае Твиттер возразил против фразы «учись кодировать». Теперь эта фраза специально используется, для насмешек над журналистами, потому что именно это журналисты советовали делать «Шахтерам», когда те теряли работу. Учитесь программировать. Это ни в коей мере не угроза. Это не насилие. Это шутка. Но до вчерашнего вечера вы не могли сказать этого в Твиттере. Конечно, вы могли бы направить его вниз. Вы все еще могли сказать «Шахтерам», чтобы они учились программировать, но вы не могли сказать людям, обладающим властью, чтобы они учились программировать. В этом все дело. Когда вы устраняете свободу слова, кому вы помогаете? Ответственным людям? От цензуры выигрывают только сильные мир Сего. Другие. ЗД или Кола был забанен за то, что посоветовал ЗД или Шоу научиться кодировать. Так что у пропагандистов была защита от Twitter. В этом все дело, и они ее потеряли. И такие блоги, как The Verge, очень расстроены. The Verge опубликовала кружевную стяжку с ненормативной лексикой, которая включала эту удивительную цитату. Большинство людей не хотят участвовать в ужасных, немодерируемых интернет-пространствах. Кроме того, все, кто кричит о свободе слова, удобно игнорируют тот факт, что самая большая угроза свободе слова в Америке – это чертово правительство. Хорошо, это правда, но это также ложь по недомолвке, потому что на самом деле Твиттер действовал от имени правительства. В этом все дело. И мы знаем это благодаря судебным искам, поданным Алексом Беренсоном и другими. Мы точно знаем, что Твиттер подвергал цензуре политические взгляды по указанию Белого дома, а также по указанию Файза. Поэтому крупнейшая компания в мире, крупнейшее правительство в мире собираются вместе и говорят менее влиятельным людям, что они не могут говорить. И это то, что СМИ защищают прямо сейчас. Так что, очевидно, они не понимают ни концепции свободы слова, ни того, почему это важно, ни того, почему Илон Маск купил Твиттер. Джо Атт, эксперт СЭК, входящий в основательно дискредитированный совет по международным отношениям, написал это вчера вечером. Например, я теперь подхожу к каждому твиту так, как если бы он мог стать моим последним. Самодраматизация этих людей. Они такие королевы драмы. Адвокат демократической партии Марк Элес тоже впал в истерику. Цитирую, я здесь до тех пор, пока он меня не вышвырнет. Дело в том, что Марк Элеса сейчас не вышвырнут из твиттера. Мы этого не хотим. Кстати, мы считаем, что каждый должен уметь говорить, и точка потому что это основа свободной страны. Когда у вас этого нет, у вас тоталитаризм, и только люди, которые извлекают из этого выгоду, поддерживают его. Весь смысл сделки в том, чтобы убедиться, что каждый может говорить. Вот почему Илон Маск сделал это. Смысл в том, чтобы прекратить цензуру всех людей, и точка. Как выразился популярный аккаунт с удобным самодовольством. Цитирую, мы празднуем, потому что мы вольны говорить то, что хотим. Это то, что они отняли у нас, и именно поэтому они сейчас в ужасе. Именно так. Поэтому люди, которые всегда могли говорить все, что хотели, расстроены. Не потому, что что их право на свободу слова находится под угрозой, потому что теперь у вас есть право на свободу слова, и они ненавидят это. Потому что теперь это больше похоже на честную борьбу. Восстановление свободы слова – главная причина, по которой Илон Маск уволил Прагу оборвал. Это был бы глава Твиттер. Отвратительный глава Твиттер, который в 2020 году официально заявил, что его цель состояла в том, чтобы запретить людям говорить то, что они считают правдой. Смотрите. Наша роль не состоит в том, чтобы быть связанными первой поправкой, но наша роль состоит в том, чтобы служить здоровому общественному диалогу. И наши действия отражают то, что, по нашему мнению, ведет к более здоровому общественному диалогу. Те вещи, которые мы действительно делаем. Как насчет того, чтобы меньше думать о свободе слова, а думать о том, как изменились времена? Одно из изменений, которые мы видим сегодня, заключается в том, что в интернете легко говорить. Большинство людей могут говорить. Где наша роль особенно подчеркивается, так это то, кто может быть услышан. Так что свобода слова – это не просто необходимые условия свободы. Конечно, это не просто первые права, гарантированное Биллем правах. Это наша гражданская религия. Это то, что представляет собой Америка. Без свободы слова это не Америка и точка. Итак, перед вами парень, который приезжает в Америку. Вы явно умный парень. У вас здесь все очень хорошо получается. Молодец. В прошлом году заработал около 42 миллионов долларов. Отлично. И через несколько лет после того, как попал сюда, решает опрокинуть нашу гражданскую религию, и никто ничего об этом не говорит. Уходите. Нет. Илон Маск, кстати, тоже иммигрант в эту страну, приезжает сюда, потому что ну, что он понимает, что свобода слова – это главная причина, по которой вы хотели бы жить здесь в первую очередь. Итак, особенность Твиттера до вчерашнего дня заключалась в том, что он подвергал цензуре людей еще до того, как вы узнали, что подверглись цензуре. Это называется теневым запретом, использующим алгоритмы для подавления информации, такой как точные репортажи Нью-Йорк Поста на ноутбуке Хантера Байдена. Они сделали многое из этого. Помните? Одна из вещей, которая меня больше всего волнует в наших усилиях, это переход к активному правоприменению. Я думаю, что слишком долго мы полагались на то, что люди сообщали нам о чем-то, и я сожалею о. В вашем опыте и отчетах, которые вы получаете, я не сожалею. Я не могу затронуть эти конкретные вопросы, но я действительно думаю, что предоставление Твиттеру возможности быть более активным и фактически идентифицировать этот контент в той степени, в какой мы можем, будет иметь большое значение для людей, чтобы мы могли принять меры в отношении этого контента еще до того, как он будет замечен. Да, так что мы можем подвергнуть вас цензуре еще до того, как вы поймете, что подверглись цензуре. И мы настолько уверены в нашей полной власти над вами, что можем похвастаться этим потенциалом. Телевизору. Теперь это женщина и ее босс, а также множество других людей в Твиттере, враги свободы выражения мнений, враги самой свободы. Они все ушли, идя по дороге и разговаривая со своими коробками для завтрака, это огромное дело. Трудно переоценить, насколько преобразующим это может быть. Левые активисты верили, что им принадлежит твиттер и общественное обсуждение в этой стране в более широком смысле. Почему они так думают? Ведь в течение многих лет они владели им, у них была монополия, и эта монополия была нарушена. Как только каждый сможет говорить, богатый или могущественный, бедный или бессильный, это не имеет значения. Когда каждый сможет говорить, ничто уже никогда не будет прежним, и демократическая партия будет вынуждена отстаивать свои позиции по существу. Демократы удалили действующего президента из Твиттера. Теперь, по-видимому, он снова баллотируется. Так как же вы могли защищать цензуру этого кандидата? Дональд Трамп, если вы поддерживаете демократию, неужели вы действительно собираетесь утверждать, что кандидат в президенты не может говорить? Им придется это аргументировать. Им придется сказать это публично. Как будет выглядеть этот разговор? У администрации Байдена из-за этого проблемы. Для них все зависит от цензуры. Все. Они собираются сделать все возможное, чтобы снова закрыть Твиттер. И они собираются сделать все возможное, чтобы уничтожить его нового владельца. И Илон Маск должен знать, что он все равно это делает. И это определение храбрости. Люди всегда предполагают, что миллиардеры могут позволить себе быть смелыми. Вы можете делать все, что захотите. Вы богаты. Но верное и обратное. На самом деле, оглянитесь вокруг. Сколько здесь отважных миллиардеров? Их немного. Почему? Потому что чем больше у вас есть, тем больше вам придется потерять. Нет такой вещи, как деньги. Есть только бедность. И все же самый богатый человек в мире рискует всем, чтобы спасти свободу слова. Что бы вы ни думали а о Беллане Маске, и чем бы это ни закончилось, наблюдать за этим замечательно. Дилан – генеральный директор и основатель Центра Американской Свободы, и она присоединяется к нам сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Вы посвятили всю свою жизнь защите свободы слова в судах, и благословляю вас за это. Вы один из очень немногих, кто все еще это делает. Вам это не кажется чем-то большим? Это огромное дело, Такер. И я сейчас очень взволнована. Илон Маск, как вы сказали, идет на большой риск, делая это. Он ставит мишень себе на спину. Он уже сделал это. И вы знаете, с моей точки зрения, твиттер очень важен для общественного обсуждения здесь. На самом деле, я дважды подавала в суд на твиттер за двух людей с радикально разными политическими взглядами, но оба они подверглись цензуре. Меган Мерфи подверглась цензуре за высказывание правды о трансгендерах, заходящих в женские туалеты и помещения, создающих угрозы. А Роган О'Хенли подвергся цензуре со стороны нашего правительства Калифорнии, используя поставщика Байдена, чтобы записать его точную речь, в которой ставились под сомнение некоторые аспекты выборов 2020 года. Многие, многие другие наши клиенты подверглись цензуре. Вы упомянули Project Veritas Tools и габард как теневую группу для многих из нас, и поэтому я люблю первую поправку и рада видеть, что новый владелец Twitter делает то же самое. И я думаю, что некоторые из вещей, которые ему нужно сделать, чтобы немедленно восстановить уверенность в ценности этой платформы. Это, как он сказал, открыть алгоритмы, чтобы остановить теневой аменнинг. Действительно открыть и опубликовать записи всех попыток правительств, частных корпораций, политиков потребовать введения цензуры. Мы все должны знать, что произошло, и прозрачность — это первый шаг к восстановлению общественного доверия к этой очень важной платформе. Поэтому, несмотря на то, что я подаю в суд, я бы с удовольствием увидела, как будут сделаны эти улучшения и все шумы, которые он поднимает до сих пор. Вчерашнее увольнение самых вопиющих руководителей по борьбе с речью в Твиттер — это важный первый шаг. И теперь я надеюсь, что Илон Маск наймет нужных людей. Это люди-политика него будет очень важно убедиться, что новые лидеры Твиттера откажутся от всей этой плохой старой политики. И потом, я думаю, вы знаете, что сейчас абсолютно открыты горизонты для свободы слова в интернете. И расскажите нам точно, когда и как правительство вступило в сговор с платформами социальных сетей, чтобы подавить политические высказывания. Вы так умно это говорите. Я хотел бы, чтобы я сам об этом подумал, но я надеюсь, что они это сделают. Мы имеем абсолютное право знать, потому что это происходит очень быстро. Это похоже на явное нарушение первой поправки, не так ли? Я верю в это, и именно это до сих пор утверждалось в наших судебных исках. Суды до этого не дошли. Им это необходимо, поэтому судебные процессы продолжаются. Я надеюсь, что мы сможем пройти мимо них и говорить свободно. Аминь. Спасибо вам за все, что вы сделали во имя свободы слова. Отшельник Дилан, я ценю это. Спасибо вам. У вас, вероятно, сложилось впечатление, что Джо Байден привел многих людей в эту страну нелегально. Вы, вероятно, на самом деле понятия не имеете, сколько их, и когда вы узнаете, вы будете шокированы. Мы были шокированы. Мы сообщим вам после первого перерыва, у нас срочные печальные новости, касающиеся мужа спикера Палаты представителей. Это 82-летний Пол Пелоси из Сан-Франциско. Наш ведущий новостей с западного побережья Трейс Галлахер отслеживает для нас эти события. Трейс, спасибо вам, Такер. Это предупреждение. Fox News. Я Трейс Галахер из Лос-Анджелеса. Подозреваемый находится за решеткой после нападения на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Пол Пелоси восстанавливается после операции по восстановлению перелома черепа. Злоумышленник, который, как сообщается, крикнул, цитируя, где Нэнси, затем несколько раз избил Пелоси молотком в доме пары в Сан-Франциско. У Пола Пелоси также серьезные травмы правой руки и кисти. Нападение произошло за 11 дней до промежуточных выборов и осуждается по обе стороны политического прохода. Я думаю, что мы переживаем то время в нашей стране, когда так много разговоров подпитывается ненавистью и разделением. Я думаю, что любой, кто называет себя лидером, должен действительно понимать значение и влияние своих слов и своей позиции на подобные вещи. Лидер меньшинства в Сенате Мич МакКоннел сказал это по поводу нападения. Цитирую. «Я в ужасе испытываю отвращение к сообщениям о том, что Пол Пелоси подвергся нападению в своем доме и доме спикера Пелоси прошлой ночью. Рад слышать, что Пол находится на пути к полному выздоровлению и что правоохранительные органы, в том числе наша звездная полиция Капитолия, занимаются этим делом. За последние репортажи. Увидимся здесь сегодня вечером в вечерних новостях Америки. Fox News ночью. Сейчас полночь по восточному времени, 9 вечера. М здесь, на Западе. Администрация Байдена опубликовала последние данные о незаконных пересечениях границы поздно вечером в пятницу. Они надеются, что никто не заметит, но наш Билл Малуджин действительно заметил. ДЭС опубликовала долгожданные сентябрьские пограничные номера поздно вечером в пятницу после 11 вечера, М, по восточному времени, и они являются историческими. Цифры показывают, что в сентябре произошло более 227 столкновений с мигрантами, что является самым высоким показателем за всю историю ДЭС, и эквивалентно двум футбольным стадионам Мичиганского университета с полной вместимостью. 2022 финансовый год завершился почти 2,4 миллионами столкновений с мигрантами. Это эквивалентно численности населения Хьюстона, и это самый высокий показатель за всю историю финансового года, не считая 600 известных несчастных случаев в этом году. В 2022 финансовом году пограничный патруль также арестовал 98 подозреваемых, включенных в список наблюдений за террористами ФБР. Это почти в 4 раза больше, чем за предыдущие 5 финансовых лет вместе взятых, сообщают источники CBP Fox. В этом секторе Дель Рио. Только за первые три недели, октября здесь, в долине Рио-Гранде, уже произошло более 29 незаконных пересечений границы. Видео, предоставленное источником в правоохранительных органах, показывает, как группа контрабандистов наркотиков средь бела дня загружает ожидающий автомобиль свертками с наркотиками. Так что эта страна никогда не видела ничего подобного. Это навсегда изменит Америку так, как мы даже не можем предвидеть. Что говорят по этому поводу демократы? Они отказались признать, что даже тогда это происходило. Когда Люциан столкнулся с ними в Конгрессе по поводу состояния границы, они убежали. Посмотрите, мэм, безопасна ли граница? Согласны ли вы с администрацией в том, что граница безопасна? Мы вас отпустим. Председатель, один вопрос, по вашему мнению, безопасна ли граница? Я должен выступить с речью. Вы меня не слышали? Я вас услышал. Это быстрый вопрос. Безопасна ли граница? Ответы о границе немногочисленны и далеки от некоторых демократов на капиталистском холме, в том в том числе министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Я Бил из Fox News. У вас есть несколько минут, чтобы поговорить о границе. Очень быстро. Извините, что я не связался с вашим офисом, просил поговорить с вами на прошлой неделе. Они отшили нас. Я ценю это. У нас все получится. Спасибо вам. Без комментариев, сэр, только демократы из штата Техас, находящегося на переднем крае пограничного кризиса, в конце концов поговорили с нами и выразили озабоченность по поводу границы. Это неприемлемо. Это было неприемлемо в течение многих лет. У нас там внизу есть ресурсы, но нам явно нужно делать больше. Это наша администрация. Я демократ, и вы знаете, они должны понимать, что теперь все принадлежит им. Теперь все принадлежит им, и они должны предпринять шаги, чтобы исправить это. Так что, если вам интересно, почему республиканцы набирают обороты вопросах, вот почему единственными кандидатами, говорящими о границе, оказываются республиканцы. У нас катастрофа на границе, и у нас не должно быть городов-убежищ. Поскольку Джон Феттерман пытался представить полностью пористый, открытый характер нашей границы, который поддерживает Джон Феттерман, это создало гуманитарный кризис. Мы наблюдаем резкое увеличение числа передозировок. 2021 год был самым высоким показателем, который мы когда-либо видели, и мы можем напрямую соотнести это с политикой. И Уитмера Байдена по обеспечению открытой границы. Мы знаем, что наркотики перетекают через нашу границу каждый день. Всплеск все еще продолжается. И дело не только в том, что приходят люди. Речь идет также о таких вещах, как незаконные наркотики, торговля людьми сексуального характера, торговля рабочей силой. Речь идет о сотрудничестве с Министерством юстиции, чтобы иметь возможность бороться с незаконными наркотиками, которые поступают. Но мы должны остановить это на границе. У нас были миллионы и миллионы людей, переправляющихся нелегально. К нам поступило рекордное количество фентанила. Сейчас мы видим, как он опустошает наши общины как никогда прежде. Я не слышал, чтобы такие люди, как Чарли, выражали возмущение по этому поводу. Единственное, о чем я беспокоюсь в связи со всей этой нелегальной иммиграцией, так это о том, что если вы хотите начать отношения с этой страной, то мы все простые граждане. Мы входим в большую американскую семью. Мы заботимся друг о друге. Независимо от того, пришли ли вы одно поколение назад или 10 поколений назад, мы все часть одной семьи. Но ваше знакомство с этой страной не должно нарушать ее законы. Так, сколько же людей нелегально въехало в эту страну во время правления администрации Байдена менее чем за два года? Федерация за справедливую американскую иммиграционную реформу следит за этим. Они определили, что 5,5 миллиона нелегальных иностранцев въехали в Соединенные Штаты с тех пор, как Джо Байден вступил в должность. Это больше, чем население многих стран. Это один из жителей Новой Зеландии, Ирландии или Коста-Рики. Масштабы невообразимы. Мы не оправимся от этого. Дэн Стейн, президент ФЭР. Он присоединяется к нам, чтобы пройтись по вашим номерам. Дэн Стейн, большое вам спасибо за то, что пришли на 5,5 миллиона. В это почти трудно поверить. Вы должны помнить, что в любой данный момент времени сотни миллионов людей находятся в движении по всему миру. И согласно международным опросам, 2,5 миллиарда человек хотели бы переехать в несколько стран, включая Соединенные Штаты. Джо Байден повернулся спиной к американскому народу и нашим границам. У него есть секретарь ДЭС, который не только лжет, но и считает, что он может импровизировать в иммиграционном законодательстве, используя право на условно-досрочное освобождение, которое, по словам Конгресса, очень ограничено, чтобы развернуться и впустить миллионы и миллионы людей по условно-досрочному освобождению, что является мошенничеством для американского народа с ожиданием, что когда-нибудь, если они не смогут подать прошение о предоставлении убежища, возможно, их выселят обратно в их родную страну. Это обман американского народа. Это полная ложь. Но хуже всего то, что еще сотни миллионов людей по всему миру видят, что происходит, и они действительно очень заинтересованы в том, чтобы строить планы переезда сюда. Если только Байден. И в первый раз мы видим администрацию, которая не поворачивается. Нет поворота, нет реакции. Байден никогда не был на границе. Харрис никогда по-настоящему не изучал ситуацию на границе. Микус просто лжет о том, что агентов пограничного патруля бьют плетьми. Он отвернулся от собственного пограничного патруля. Как Микус может проводить операции в качестве министра внутренней безопасности, когда у него нет уважения ни у кого, кто работает в иммиграционной службе? У республиканцев есть своя повестка дня. Наступит январь, и американский народ будет таким. У них есть поручение от американского народа. Условно-досрочное освобождение должно быть отменено. Конгресс неоднократно пытался остановить такого рода злоупотребление со стороны, в принципе, руководителей. Когда у вас есть президент Соединенных Штатов, который не будет выполнять свои основные функции в соответствии с Конституцией по защите наших границ. Это ничем не отличается от неспособности защитить Соединенные Штаты от военного вторжения. Скажем, китайцы решат, что Гавайи каким-то образом являются частью Китая и Хантер. И Байден звонит Хантеру и говорит, Хантер говорит, не беспокойтесь об этом. Это преступление, подлежащее импичменту, или ведение иностранных действий или чеканка фальшивых денег. Это поддельная иммиграция, подрывающая все ограничения иммиграционного законодательства, которые Конгресс тщательно разрабатывал на протяжении многих десятилетий. Я не понимаю, если у вас есть пять с половиной миллионов человек, пребывающих менее чем за два года, почему губернаторы Аризоны и Техаса? Оба республиканцы не послали национальную гвардию, чтобы перекрыть границу. Это кажется действительно простым, и никто никогда мне этого не объяснял. Вы знаете почему? Помните Такера, это то, чего хочет Аклу. Именно поэтому они сотни раз подавали в суд на администрацию Трампа. Южный юридический центр по борьбе с бедностью, Национальный совет Уэлстов и другие организации в течение многих лет Боролись за то, чтобы вызвать полную пограничную анархию и хаос. Они говорят, что это цель. Штаты не могут иметь полномочий применять иммиграционное законодательство, и поэтому, если у вас не будет сотрудничества штатов и местных органов власти с федеральным правительством, ситуация будет только ухудшаться. Это такой акт враждебности по отношению к Соединенным Штатам. Только люди, которые ненавидят страну, могли так поступить с ней. Я действительно в это верю. Я поражен тем, что вы нашли. Спасибо, что предоставили нам эти цифры. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, демократы только что выступили и одобрили кастрацию детей. Не могу себе представить, что это произойдет. Десять лет назад никто бы в это не поверил. Сейчас в одном штате хотят, чтобы детей можно было кастрировать без ведома или согласия родителей. Трудно поверить, но это правда. И вот на радостной ноте выпускной экзамен возвращается. Следите за новостями о величайшей, может быть, единственной викторине кабельных новостей. Мы скоро вернемся. Это не просто новостная программа. Здесь есть компонент игрового шоу. Это называется выпускной экзамен. Мы не просто вытаскиваем людей с улицы, чтобы посоревноваться. Мы находим настоящих профессионалов в области новостей, людей, которые зарабатывают на жизнь просмотром новостей, чтобы определить, кто уделялся Самое пристальное внимание тому, что происходит в мире. Участники этой недели оба являются соведущими программы числа Кейли макинании и Эмили Компаньон, и мы рады видеть вас обоих. Я даже не могу предположить, что получил несколько внутренних советов о том, у кого может быть преимущество, но я не собираюсь их раскрывать. У меня рефлексы, как у слота. Я могу искренне сказать, что болею за вас обоих. Теперь вы знаете правила. Я просто повторю их на случай, если вы забыли. Практически изумеры. Вопросы задаю я. Все они с множественным выбором. Первый человек, который звонит, получает критический ответ. Вы должны подождать, пока я закончу задавать вопрос, и все возможные ответы, прежде чем отвечать. Каждый правильный ответ стоит одно очко. Ошибитесь и потеряете очко. Выигрывает лучший из пяти. Вы готовы? Вы готовы ехать. Хорошо, вот удивительная история. Я знаю, что вы будете знать ответ. Женщина из Массачусетса, протестующая против выселения, была обвинена в нападении и нанесении побоев за нападение на полицию очень необычным способом. Какое оружие она использовала? Это был хорек? Не так ли? Боедовитые змеи? Не так ли? В пчелиный рой? О, хорошая работа. Да. О, вау. Хорошо, я пойду с хорьком. Это было бы весело. Это было бы мое предположение. Это что-то вроде традиционного оружия жертвы. Она использовала харька в данном случае. Давайте выясним. Этой женщине предъявлено обвинение в нападении и нанесении побоев за то, что она натравила пчелиный рой на помощников шерифа. Они говорят, что она разбила крышку и перевернула улей, чтобы взбудоражить пчел и сделать их более агрессивными. Вау. И, очевидно, я профессионал полиции, но я в некотором роде впечатлен. Удивительно, что вы никогда этого не слышите. Хорошо? Вопрос второй.